Друзья, привет! Это магазин 812 фото. Сегодня к нам приехал вот такой вот стаб в классной упаковке. Внутри инструкция, грузик, запасные винты, USB провод для зарядки, провод питания для камеры мини-USB, литий-ионный аккумулятор типа 22650 емкостью 3000 мА. и стадикам в чехле. Давайте подключим все это добро. Это первый стадикам в линейке Fatec, в который можно закрепить GoPro 5 версии. Помимо нее поддерживаются GoPro 3, 3+, 4 Silver и Black, AEE камеры и Xiaomi 1 версии, и версии 4K и 4K+. И, разумеется, все другие новинки, которые будут еще представлены в схожих габаритах. Все, начинаем проверять. У нас есть три и будем тестировать на ней. Включаем. Стаб работает в дефолтовом режиме, плавно повторяя ваши действия. Камера смотрит вперед и держится строго по горизонту. Давайте посмотрим на ручку. Мы видим кнопки управления. Нижняя кнопка селфи при длительном нажатии разворачивает камеру на 180 градусов. Следующая средняя кнопка включает, выключает стадикам и позволяет выбрать режим поведения стабилизатора. Верхняя кнопка джойстик позволяет направлять камеру вверх-вниз, влево-вправо в любых режимах даже если камера зафиксирована в определенном положении. Рассмотрим режимы работы. Первый режим выбираем однократным нажатием. В нем камера зафиксирована, смотрит только в одну сторону, в одном направлении. Второй режим – двукратное нажатие. Камера плавно повторяет все ваши действия. Из недостатков можно заметить, что при неловком движении мы можем задеть крепление. И на видео это будет смотреться ужасно. Третий режим. Трекратное нажатие. Это тот же режим, который мы назвали дефолтом. Если мы сделаем 4 коротких нажатия, это приведет к сбросу положения всех моторов. Например, при ранней проведенной корректировки джойстиком. Если мы хотим подключить камеру к питанию стадикам, нам нужно снять эту наклеечку. Снимается непросто. И что самое главное, в комплекте идет кабель для камер с разъемом Mini USB. Например, к нашей 3 плюс подойдет, а к вашей GoPro 5 не подойдет, потому что у вас разъем USB Type-C. Что делать, спросите вы. Можно купить другой провод или переходник USB. Вернее, мини-USB на USB Type-C. Или периодически менять аккумуляторы, если же, конечно, у вас такие длинные съемки. Включаем стаб. Видим, камера заряжается. Отлично. Если вы видите, что камера стоит не по горизонту, можно попробовать перезакрепить камеру под соответствующим углом. Просторное крепление позволяет это сделать. Если не помогает, нужно калибровать. Согласно инструкции, производитель рекомендует проводить калибровку при заваленном горизонте, если вы давно не пользовались стабом, или стаб перегревается. Для начала калибровки Нужно установить стабилизатор на твердую поверхность и включить его. Затем вы зажимаете и держите среднюю кнопку до того, как загорится красная лампочка. И сразу отпускаем. Потом нажимаем три раза подряд среднюю кнопку. И светодиод начинает постоянно гореть синим. Калибровка завершается при троекратном мигании синего светодиода. Потом мы выключаем, включаем и наслаждаемся плавными движениями. Не забывайте читать мануал, там много полезного. Кстати, как раз там написано прогрузик дополнительный, который рекомендуют применять с пятеркой. Коллеги, будьте внимательны, не погружайте стадикам в воду, он не умеет плавать, не дружит с погружениями и соленую воду. Данный стадикам всего лишь позиционируется защита от брызг. Это небольшой приятный бонус при работе в легкий грибной дождь. Давайте посмотрим стадикам в работе. На стабе все та же GoPro 3+. На прищепке к стабу прикрепим к съеме UI и попробуем в разных условиях. В машине, обычная ходьба и бег. Делайте выводы сами, а где съемка со стабом думаю догадаетесь. А еще данный стадикам можно перепрошивать. На официальном сайте вы найдете свежие прошивки, а на нашем вы сможете найти инструкцию на русском языке, как же все это сделать. Ссылки смотрите в описании. Хорошей вам погоды и классных роликов. Понравился наш ролик? Голосуйте! Всем пока!